Садовый декор в новые покраски. Мы используем яркие цвета и предлагаем садоводам обновленный ассортимент декора для дачи. Цветочницы, велопарковки, велосипеды для цветов, вертикальные стойки для зонирования и ограждения. Прежний дизайн в новой цветовой гамме. Все тот же материал изготовления металл и ДЕРЕВО. Новый цвет коллекции заиграет по-новому на каждом загородном участке.